Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Наша сегодняшняя встреча направлена на рассмотрение поправок, которые Российская Федерация попытается в ближайшее время внести в Конституцию Российской Федерации, якобы принятую в 1993 году. Давайте обратимся к этим поправкам. Дополнение в статью 67. Конституции Российской Федерации. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (в скобках правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами Российской Федерации. На рубеже начала 90-х годов гражданам Союза ССР была навязана мысль, что Российская Федерация есть союзная республика с измененным названием, вышедшая из состава Союза ССР. Скажи, где зарегистрирована Российская Федерация? Согласно источнику конт.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 связанных с выходом Союзной Республики из СССР от 3 апреля 1990 года номер 1409-1. Для того, чтобы Союзной Республике можно было выйти из состава Союза СССР, нужно было выполнить все статьи этого закона. Ни одна Союзная Республика не выполнила этот закон и не вышла из состава Союза СССР, по действующим на тот момент законам и конституциям Союза Советских Социалистических Республик. Мало кто обратил внимание, но Российская Федерация, образованная в 1991 году, не является правоприемником РСФСР, существовавшей на то время. Дело в том, что изменение названия юридического лица предполагает полную его перерегистрацию. Поскольку такой перерегистрации не было, Российская Федерация является отдельным юридическим лицом, никак не связанным с РСФСР. Напоминаю, что ни один человек никогда не был президентом Российской Федерации. По одной простой причине. Борис Николаевич Ельцин был избран президентом в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. В РФ он никогда не был президентом. И если кто-то помнит выборы 1996 года, где якобы был выбран новый президент, напоминаю, что это было возможно только в том случае, если бы граждане Российской Федерации существовали. Но ни одного гражданина Российской Федерации до сего момента в природе не существует, потому что все мы являемся по рождению гражданами СССР. И для того, чтобы нам принять другое гражданство, нужно сначала выйти из гражданства Союза Советских Социалистических Республик по законам Союза ССР и только затем вступить в гражданство Российской Федерации. Документов, свидетельствующих о передаче территории, полномочий, юрисдикции от имени РСФСР в пользу РФ и от имени СССР в пользу РФ не существует. Таким образом, Российская Федерация является частной коммерческой компанией, действующей исключительно в своем интересе. Для того, чтобы глубже осветить этот вопрос, давайте обратимся к договору об образовании Союза Советских Социалистических Республик от 30 декабря 1922 года. В этом договоре участвовали Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Как видите, название отличное от того, которое имела РСФСР в 1991 году. Слова "социалистическая" и "советская" переставлены местами, а значит, до 1936 года РСФСР была другим юридическим лицом. Только после 1936 года слова советской и социалистической были переставлены местами, и таким образом возникло новое юридическое лицо, продолжающее дела предыдущего юридического лица на территории нашей страны. Украинская социалистическая советская республика ОССР, Белорусская социалистическая советская республика БССР и закавказская. Социалистическая Федеративная Советская Республика ЗСФСР, в которую входили Грузия, Азербайджан и Армения, заключили между собой соответствующий договор. Если мы обратимся к этому договору и особенно к картам того времени, то увидим, что Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика РСФСР которая просуществовала с 1922 по 1936 год, на момент заключения этого договора граничила с такими странами, как Иран, Афганистан, Китай по южным своим границам. Среднеазиатских республик в тот момент еще не существовало. Как вы знаете, если некие учредители заключают между собой договор, то в случае распада того юридического лица каждый учредитель должен выйти из состава договора ровно с теми же полномочиями, активами, территориями, с какими он входил в данный договор. Территория Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на тот момент была на несколько миллионов квадратных километров больше, чем та, которая существовала на момент 1991 года. Российская Федерацией не имеет никакого отношения к договору 1922 года, который был заключен между четырьмя субъектами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Федеративной Республики, существовавшими на тот момент. Учитывая все вышесказанное, мы понимаем, что Российская Федерация является всего лишь коммерческой компанией, которые руководят частные лица при этом владея средствами массовой информации на данной территории они внушают гражданам союза советских социалистических республик что российская федерация якобы является частью бывшего союза сср и якобы имеет от него какие-то полномочия на самом деле никаких документов о передаче чего бы то ни было, со стороны РСФСР и Союза ССР в пользу Российской Федерации не существует. Таким образом, данная структура Российской Федерации является организованным преступным сообществом, которое методом применения военной силы и захвата власти вооруженным способом на территории РСФСР навязало гражданам Союза СССР свое правление под видом государства в границах РСФСР 1991 года. Какие же программы исполняет на территории Союза ССР Российская Федерация? Эти программы хорошо известны. Данные программы были неоднократно опубликованы в средствах массовой информации, назывались они Гарвардский и Хьюстонский проект. Давайте ознакомимся с шагами, описанными в этих проектах. В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить перестройка. Ее цели следующие. Первое. Гласность. Второе. Борьба за социализм с человеческим лицом. Третье. Подготовка реформ от социализма к капитализму. Перестройкой должен руководить один вождь, предположительно генсек. Эту часть программы осуществил Горбачев Михаил Сергеевич с задержкой на один год. В 1991 году Союз Советских Социалистических Республик остался без своих органов власти и управления. Второй этап назывался «Реформы». Время исполнения второго этапа – 1990-1995 годы. Цели второго этапа были следующие. Ликвидация мировой социалистической системы. Ликвидация Варшавского договора. Ликвидация КПСС. Ликвидация СССР ликвидация патриотического социалистического сознания. Реформой должен был руководить уже другой вождь. Как вы знаете из истории, этим этапом руководил Борис Николаевич Ельцин. Второй этап был выполнен с задержкой в 4 года. Как мы знаем, Борис Николаевич Ельцин ушел с политической сцены в 1999 году. Третий этап – назывался завершение. Основные пункты третьего этапа завершения. Первое. Ликвидация советской армии. Ликвидация России как государства. Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения, медицинского обслуживания и введения атрибутов капитализма, за все надо платить. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве ликвидация общественной и государственной собственности, введение частной собственности повсеместно. Завершение сопровождалось вымораживанием голодного населения России, постройка хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатство России надлежало вывести за границу. Хотелось бы напомнить, что практически все пункты третьего этапа на сегодняшний момент выполнены. Один из последних пунктов ликвидации сытой и мирной жизни в Ленинграде и в Москве выполнены буквально в течение последних месяцев. В это время на территории всей нашей страны был введен карантин, который и по сей день не закончен. Под видом угрозы от некого коронавируса введен тотальный контроль на всей территории нашей страны, а не только в Ленинграде и Москве. Одним из элементов хьюстонского проекта является расчленение территории РСФСР на части. Эти части следующие. первое. Сибирь должна отойти к США, северо-запад к Германии, юг и Поволжье к Турции, Дальний Восток к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока. Из всех пунктов этих программ невыполненным остается только последний пункт – расчленение территории РСФСР на отдельные зоны, которые должны подпасть под юрисдикции капиталистических стран. Сегодня, 24 июня 2020 года, на Красной площади проводился парад Победы. На этом параде, как и на многих предыдущих, проводимых в течение последних 29 лет, сбылись слова генерала Власова который в свое время сказал «Вот увидите, наступит то время, когда наш Триколор будет гордо развиваться над Кремлем». Уже 29 лет Власовский флаг развивается над Кремлем, а бравые войны Российской Федерации в военной форме НАТО маршируют по Красной площади. Из всего вышесказанного хочется сделать вывод. Враг, предатель и оккупант, каковым является, Российская Федерация по отношению к Союзу Советских Социалистических Республик не может быть правопреемником и правопродолжателем славных дел Союза СССР. Он может быть только ее могильщиком. Кто такой Сергей Вячеславович Тараскин? СССР никуда не пропадал. Юридически его не смогли уничтожить. Он восстановлен в 2010 году. Президент выбран по законам войны, если глава страны, он же главнокомандующий, покинул свой пост и вся армия тоже, то по законам войны президентом и главнокомандующим может стать солдат. Это длится до наведения порядка в стране. Таким солдатом стал временно исполняющий обязанности президента СССР, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, Верховного Законодателя СССР, Верховного Судьи СССР Тараскин Сергей Вячеславович. 25 января 2010 года я, согласно собственному заявлению, как офицер Союза Советских Социалистических Республик, взял на себя обязанности – временно исполняющего Верховного Главнокомандующего, всех субъектов права, когда-либо существовавших на нашей территории. Среди них Союз Советских Социалистических Республик, РСФСР во всех ее формах, Российская Империя, Царство Русское и так далее в вглубь истории до последнего легитимного субъекта. Все перечисленные мною субъекты права не были закрыты по законам, действовавшими на тот период, а последние верховные главнокомандующие Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик добровольно дезертировали со своих постов, оставив государство на произвол судьбы. СССР существует? Да, Юрий СССР существует до сих пор. Даже по документации ООН, Роспуск СССР не имел никакого законного основания с точки зрения советского законодательства и прежде всего советской конституции, а также международного права, о чем все забугорные правдоборцы и правозащитники дружно помалкивают в пархатую тряпочку. Как мы знаем, судьба этих субъектов складывалась нелегко и трагично. С многочисленными жертвами наших соотечественников на полях сражений и в гражданских конфликтах благодарю всех за внимание приглашаем осознанных граждан союза сср регистрироваться в главном управлении кадров союза советских социалистических республик и поступать на работу в органы и системы возрожденного союза советских социалистических республик